Пойдет тебе кое-ка, увидим. Я тебе куда-нибудь... NG C I think For what you themes... 過了之後,地方的乞... Это че-то, я очкуай relственного птицу это ты я какая-то. Стоять, стоять, <fis liksom>